Возраст такой, да, для супер тяжелого веса, в принципе, рассвет, еще и впереди, можно, в принципе, побоксировать, что я и буду делать. Есть мечты, конечно, есть мечты, это стать чемпионом мира по какой-либо версии. Ну вот как это все будет происходить, не знаю, здесь может помогут в реализации моих мечтаний вот мои промоутеры, менеджеры. Как-то может подскажут, выведут на чемпионский поединок. Но я думаю, они выведут меня. Ну и дальше посмотрим, если чемпион все-таки Владимир может в перспективе придется и с ним боксировать. Поэтому я к этому готов и упорно тренируюсь и иду к своей мечте. Владимир Кличко считается потенциальным моим соперником. Мне доводилось с ним спаринговать. Вот он приглашал меня в свою команду, вот когда он готовился к Александру Поветкину вот, осенью прошлого года. Я с ним поспоринговал. В принципе, спаринги у нас были такие хорошие, напряженные. Ну и что можно сказать? Для меня это был опыт постоять сильнейшим на планете. Ну, и я ощутил, что вполне по силам боксировать, и можно и нужно выходить в ринг боксировать. Ясно, что может надо провести где-то пару боев еще, я так думаю, до чемпионского боя. Но ну, это мнение и тренеров, тренера моего, и промоутеров. Ну и вполне вероятно, можно выходить на чемпионский бой с Владимиром. Почему нет? Я готов. В оттиском спортивные видео.